Как заработать на рынке Форекс? Сейчас я покажу разворотные точки прямо на графике, чтобы вы знали, где покупать, где продавать и как заработать на этом рынке. Это если вы торгуете самостоятельно. Если вы хотите торговать торговым роботом, то переходите по ссылке в описании на мой канал и там смотрите тестирование робота, где он показывает неплохую доходность. Для клиентов Amarques я робота даю совершенно бесплатно. Давайте посмотрим евро. По евро сейчас очень благоприятный, на мой взгляд, момент. Несмотря на глобальный восходящий тренд, сейчас локально евро начинает снижаться. Ну, потому что доллар растет, и он все валюты тянет вниз. И Австралию сейчас посмотрим, и фунт. Ну, смотрите, видите, евро пошел вниз. Чтобы на нем заработать, нужно найти точку разворота. Это будет линия поддержки. Поскольку в тренде очень мало линий поддержки традиционных, поэтому мы рассмотрим сетку Fibonacci. Вот на недельном графике я построил. Сейчас мы ее поближе посмотрим на, на D1. Вот, смотрите, первая линия поддержки это 23.6 уровень Fibonacci. Это в районе цены 1.07.33. Отсюда можно поставить ордер на покупку. И заработать на краткосрочном росте, на отскоке от этой линии. Так что запаситесь терпением и в этом месте можете поставить отложенный ордер на покупку. Британский фунт такой, в такой же ситуации находится. Смотрите, пошла, пошла, видите, сильная волна вниз. И он как бы ступеньками идет. Вот смотрите, это прям очень я люблю. Первую ступеньку он пробил, вернулся и зеркальная линия сопротивления отлично отработала. Здесь я продавал и зарабатывал на снижение. Следующая ступенька была пробита и цена не вернулась к ней, то есть продавцы достаточно сильны и сейчас очередная ступенька пробита, я рассчитываю, что все-таки продавцы подустали немножко и жду покупателей около линии сопротивления, здесь будет отскок вниз и в районе цены 1.24.93 можно будет продать и заработать на снижение. Также можно будет выставить второй усредняющий ордер, на тот случай, если цена еще выше пойдет, от этой линии как раз таки 1.2561. Можно кстати и торговый робот мой здесь использовать для этого, как раз таки измерить вот это расстояние, это и будет расстояние между усредняющими ордерами. И здесь его включить. Давайте австралийский доллар посмотрим, смотрите похожая картина, также первая ступенька была пробита, цена вернулась, отработала зеркальную линию. Потом вторую ступеньку, также цена не вернулась к линии сопротивления и сейчас вот она болтается где-то внизу. Здесь ну просто ожидаем пока она вернется хоть к какой-то линии сопротивления, в данном случае вот к этой 0.6720 и от нее будем продавать и зарабатывать на снижение, это будет разворотная точка. Доллар канадец движется смотрите в таких вот размашистом таком треугольнике, Прям сейчас уже откорректировался от линии сопротивления, немножко не дошла до нее, но тем не менее я уже думаю, что это уже можно считать коррекцией продавать тут уже поздно но если цена смотрите дойдет теперь вот до этого до этой зоны то есть это как если кто профилем рынка пользуется то я у себя на обучении кстати показываю как им пользоваться то вот здесь он покажет как раз таки вот эту вот зону покупок накопления позиций вот и отсюда можно будет купить и заработать на росте то есть в этом месте цена должна остановиться и пойдет вверх ну конечно она нам не должна но мы можем на это рассчитывать давайте дальше канадец франк кстати сейчас вот сильный доллар рекомендую воспользоваться кроссовыми парами потому что если вы не очень только начинаете торговать то в трендовых парах, где доллар там лучше пока что не заходить можно как бы это неплохо так пролететь вот а кроссовые пары они более так медленно движутся поэтому на них более комфортно и вот канадец франк, смотрите, вот здесь есть такая разворотная точка, это на продажу в районе цены 0.6671. Отсюда можно будет продать и заработать на снижении. Ну давайте еще одну кроссовую пару посмотрим. Также была пробита линия поддержки, цена вернулась, подтвердила вот здесь вот видите что зеркальная линия работает. И сейчас вот наметился разворот. Если цена дойдет еще раз до этой линии, это зеркальная линия сопротивления в районе цены примерно 0,8749. Отсюда можно будет продавать и зарабатывать на снижении. Вот такие сигналы я даю разворотные точки, на которых мы зарабатываем вместе с моими учениками. Кстати, если вам интересно обучение, на обучение я подробно рассказываю, как находить такие разворотные точки, как их наиболее точно определять, то приходите ко мне на обучение у меня есть базовый курс а также есть профессиональный курс можете ознакомиться на моем канале по ссылке в описании также полный обзор разворотных точек у меня на канале по ссылке в описании там я несколько торговых инструментов еще рассматриваю всего обычно 10 но сейчас давайте посмотрим экономические события на которых можно заработать на этой неделе так что касается новостей значит на этой неделе конечно не будет таких новостей как на прошлое мы там вот кто подписан на мой телеграм, подписывайтесь кстати я там оповещаю о важных новостях на прошлой неделе было что у нас там, повышение процентной ставки банка Англии, там повысила ставку там сразу на 400 пунктов за одну минуту улетела цена, я у себя в канале об этом говорил ну если вы конечно только начинаете торговать, то лучше на коррекциях, там была и хорошая коррекция я показывал, скриншот выкладывал как я зарабатывал, лучше торгуйте на коррекциях, а на этой неделе наверное таких важных прям новостей не будет направленных, но чтобы наоборот не потерять деньги, нужно учитывать новости, поэтому давайте посмотрим, во вторник вот будет изменение числа заявок тоже в Англии. Пока цифры не опубликованы полностью. Поэтому будем смотреть, как появится. Ну, соответственно, если будут снижаться заявки по ПЗРП, -по это положительная новость. Если количество заявок вырастет, то, значит, плохая новость. Наоборот, фунт может снизиться. А в 15.30 по Канаде базовый индекс потребительских цен. Это инфляция. Тут лучше не заходить в рынок. А в среду вот будет новость интересная по ВВП в Японии. Она, правда, ночью будет. Но если вы живете в том часовом поезде, это GMT +3. Если вам это удобное время, то обратите внимание, это будет повышение ВВП. Если новость оправдается, то пара доллар-японская иена может опуститься вниз. В 12 часов индекс потребительских цен тоже лучше воздержаться от этой важной новости от торговли. И в четверг будет изменение уровня занятости по Австралии. Смотрите, было 53, станет 25. Ну, Если подтвердится, то есть снижение очень сильной занятости. Это плохая новость для Австралии. А сейчас мы смотрели на графике, он сыпется вниз, Да. Если новость подтвердится, он еще сильнее может не сулететь. Так что вот эта новость очень интересная. 15.30 заявки на безработицу, на пособие по безработице. Тут снижение, но ну, тут прям небольшие цифры такие, я бы просто не торговал в этот момент. Ну в пятницу тоже особых новостей нет. Все, больше не отнимаю ваше драгоценное время. Желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.